Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София. Мы продолжаем Шерлока Холмса. Так, у нас сегодня подъем по стенам. И нету звука у меня. У меня нету звука. Сейчас, секунду. А, теперь звук есть. Погнали. Вот. Уиггин, что ты здесь, здесь делаешь? Лучше здесь убирайся отсюда, побыстрее. Я не ничего плохого, you лучше бы вы учились Mr. Mr. Он точно He знает, что exactly делать. Не doing. то, что вы. Ой. Ой. О, своим языком. Да-да-да, сейчас они там. Срач у них драки драке. Давай-ка, помогай. Сейчас будем лезть на стену. Констабл Косове Мэру Уатсон, мне помощь для еще одного эксперимента. Слушаю вас, мистер Холмс. Я хочу узнать, Лейтон's можно ли доверять словам Lelytona? Лейтона, мог ли кто-то раствориться в воздухе в тот момент. Но, Холмс, я не понимаю, как. Я собираюсь сыграть роль таинственного джентльмена, преследуемый Лейтоном. Я встану exactly там, где он him видел him, его перед вспышкой света. Вас, вы будьте Лейтоном. Когда я выпущу ракету, начинайте гнаться за мной. Понял, Холмс. Вы, Констебль Мэру, повторите то, что делали тогда. Только подождите 5 секунд после сигнала. Сомневаюсь, что Поли Пауэлл закричал раньше. Как скажете, мистер Холмс. Тогда начнем. Поймайте меня, если сможете. Да какой. Так, значит... Ух ты, ёпта! То есть тут сразу несколько стен. Мне кажется, на эту стену тут это... Как-то... Вот сюда. Луна освещает эту стену любого, кто попытается в Карабовской легко заметить либо Констабель Мэру. На эту часть стены падает shadow. тень, на ней трудно кого-то разглядеть. Значит, тут и будем забираться. Опа! Фига себе сработала! Да? А, это это, тык, тык, ты ты тык, тык, А, а, а, а! А, а, а! А, а! А, а! А, а! А, а! А, а! А! Подожди, я же нормально. Ну, да. Вот. Погнали, погнали, погнали. А? Наша правильно нажимаю, I что он это? Теперь... Мне нужно добираться. О, это быстрее ему нужно. Ну давай. Да, погнали. давай давай давай давай давай Так. Сейчас мышка. Есть. Так. Мы почти добрались. Крыша уже там. Вот он нас ищет. Где он? Oh, God, Бог мой, разве может человек вот так исчезнуть? Like ну, чувак, видимо, Holmes? тогда из... Холмс. Холмс, где же вы? I cannot see you, я Mr. не вижу Holmes. вас, мистер Холмс. Доктор Ватсон, похоже, что мистер Холмс исчез. Не беспокойся, джентльмены, я над вами. Посмотрите наверх. Как вы только забрались туда, Холмс? Я использовал кошки или доруб, однако человек, которому мы ищем, обошелся без этих приспособлений. Констабь, есть другой способ подняться на это здание? Да, мистер Холмс, я покажу вам. Дверь выходит на Уайтчел Стрит. Джентльмены, я спускаюсь. Подъем да, мою. Я уже думал, там была эта заранее такая подготовка. А смотри чердак. Где подъем-то? Секунду. Так, все, продолжаем. Это yeah. дверь в том зданичье, чердак, который вас заинтересовал, мистер Холмс. То есть, это мы должны его обойти. Так, хорошо, чердака где? Вот Ватсон. Ватсон, блядь, где я? Да, конечно, тебе всегда интересно, что у меня на уме. Конечно, интересно. А где грёбаный чердак-то? А, нет, не туда. А чё? Пройдите по следу преступника и осмотрите чердак, на котором он мог спрятаться. Или мне чё, обратно стянулись? Нет, не туда. Вот сюда. Вот сюда, в эту вот сторону. Даль, серьезно, Открыть дверь? Я же вроде тыкалась сюда. Так, давайте осмотрим. Может там веревка какая была? Там, не знаю, торчала. А сколько стекла? С верхнего окна. Above. Разбитое окно. То есть мы уже на чердак забрались. Кто-то ломился через окно на чердак, но в спешке оставил пиджак. Вообще, пиджак стерет, чтобы не порезаться. Потрепанная ткань. Черные нитки. Несколько толстых черных нитей. They're Они очень крепкие, склоп. нужно осмотреть под микроскопом. Ну давайте, это значит, что у нас сейчас будут Мы да, conclude, эксперименты Мы можем сделать будет, что увиденный что... Лейтоном человек вскораблывался по стене, обломился через окно на чердак и выбрался через люк Значит, третий человек так и есть Забрался по стене человек, замеченный Лейтоном Чапманом умудрился скрыться от свидетелей и покинуть Half Moon Street, вскарабкавшись по стене и перебравшись на чердак. Та-та-та. Невинность Лейтона. Заявление Лейтона Чапана об одетом в пиджаке человека, сбежавшего с места преступления, подтверждено фактами. Показания свидетелей орудия убийства указывают на то, что виновник так. Ну... Логично. А, например, так. Расположение стрелков. Было сначала звучало одиночно, всем, а затем два одновременно. Да, вот это вот было. Погибли при перекрестной стрельбе. У обоих были пистолет, один из них исчез. Нет, жертва двойного убийства, совершенного одним человеком? Нет. Это тут -то -то точно не двойное убийство. То есть, а, как его там этот... Веркоти пристрелил Батлера. А тот чел пристрелил Верк... Веркоти, господи, как он там правильно. И убежал. Мотив тогда это... Ну, блин, ну нет, это вообще вот это, вот это все выпадает. Невиновность, перестрелка. Боевые пистолеты. Ладно, пока разбираемся. Так, нам нужно. Мы а, обнаружили черные нитки, которые нужно проанализировать. Так-то. Так, погнали. Вот сюда. И домой! Погнали! Короче, домой. Сейчас будем изучать эти нитки. Посмотрим, что там дают. За эти нитки! Ай, хорошо! Я Думаю, мы уже должны раскрыть уже это убийство. Остался еще один нам, кстати, какой-то чувак, которого мы должны узнать. Мы должны, значит, где-то что-то еще... Так, изучить черные нитки, еще где-то что-то увидеть. А, черные Посмотрим поближе. Ага, фокус. Вот он. Thread, это не нить, а волос. Очень I сомневаюсь, что человеческий. Может сравнить этот образец с волосами человека и лошади? А, по помазки обычно делают из конских волос. Уотсон, вы не дожите мне ваш помазок? Вот, пожалуйста. вот смотрите, что там за окно? Где? Ничего не вижу. Ауч, Холмс. Мы выдрали из него. Не надо так шуметь, всего лишь волосок. Выдрал из него волос, короче. Так, а зачем крутить-то так? Человеческий волос. Человеческий волос заметно тоньше черного образца. Конский волос тоньше, чем найденный волос. Итак, черный волос от животного, которое больше лошади. Волос большого экзотического животного. Он что-то стырил? Подождите, он скарабкался по лестнице. Вломился в окно. Это какое-то огромное экзотическое животное. Это нам на что намекают. Так, ну-ка. Волосы, так... Uh, на забытом пиджаке найден толстый черный волос. Пиджак принадлежал человеку, сбежавшему с места преступления. Что это за человек такой? Человек, замечен Лейтоном, Чампманом, умудрился скрыться от свидетелей и покинуть Хаффмунд-Стрит, скорабавшись по стене и перебравшись на чердак. Так. 40... Цир цирковой акробат. Человек, сбежав с места преступления, туда, мог быть цирковым акробатом. Он умудрился забраться по 30-футовой стене за секунды. На его пиджаке обнажены волосы экзотического животного. Вымышленный человек. Человек и так, так, так, я думаю, <с> цирковой акробат. Погнали. Опа! А, фокус с исчезновением. Человек, замеченный только Лейтоном Чапманом, сбежал с места преступления, скоробавшись по стене. Он умелый акробат, у него был пистолет от одной из жертв. Эй, здрасте. Вот это сейчас внезапно. Так, попросите Уиггинса о помощи в поисках цирка. Вот это прикол. Уиггинс у нас где? Уиггинс у нас... Là, Stone, здесь. Там с копом все дерется. За право нахождения на месте преступления. Подглядывай там все из-за угла. Так, поскакали. Так, где этот мелкий пиздюк? Где-то там, ша? Уиггинс! Уиггинс! А сейчас опять, там драки. Слушай, сюда, парень, лучше тебе пойти домой и подумать, какой переплет угодил твой брат. И вас уже вечеру. Потому что innocent. он не виновен. Dumb, не глупи, lad. парень. Close... Это дело закрыто. Ну, он, правда, не виновен, что? Где он там, кстати? Где-то тоже углом все это время торчал. Куда ты дел мальчишку? Да, да, да, ты поможешь мистер мне. А, вот он. Я почему-то думала, мистер что он в Мистер Холмс, хорошие новости для вас, Уиддинс. Расследование открыло интересные факты. Мы обнаружили доказательства невиновности вашего брата. Я знал это, мистер Холмс. Но сейчас, Уиддинс, нам нужна we ваша помощь. Все, что захотите. Мне нужно, чтобы вы нашли цирк в окрестностях в Лондоне. Лондона. Да, в нем должно быть, как минимум, одно экзотическое животное. Очень большое. Можете на меня рассчитывать, мистер Холмс. А я уж подумал, что-то интересное. Там, я не знаю, какой-нибудь оборотень будет бегать. Там, не знаю, чувак в костюме. Каком-нибудь. Ну, это же прикольно. Тут это... Тркач какой-то. Следующим утром. Очень рано. Надеюсь, у тех ребят не будет проблем, Холмс. Не беспокойтесь, Ватсон. Я жду новостей через 7 секунд. Мистер Холмс, мы нашли его. Это он. Так, ну-ка. Изображение слона. А, а, это маленький Indian индийский elf. слон. Звезда-шоу. Цирк братьев Дюваль. Братья Дюваль, Дюваль — известный странствующий цирк, остановившийся в Лондоне. Exactly думаю, это тот цирк, который нужен. Нужно нанести туда визит. Странно, hmm. что они сразу не скукожились и не свалили никуда. Ух ты, как он далеко находится-то однако, а? Аж вот вот вот вот вот вот вот вот вот прям вот далеко. Сейчас будем ловить акробата. Эй, ты, а ну стой! Доброе утро, сэр. Просто прошу прощения, но почему я не могу прогуляться здесь? Это частная территория. Well, я всего лишь хотел встретиться с артистами. Mm -hmm. а? Ты хочешь наняться на. For... Нет, ты не похож на того, кого yeah. мы ищем. You на взломщика like любых замков. Uh, Вы бы удивились. What? Что? Yeah. Не, не well, думаю. So. Проваливай. On. Да я тебе сейчас покажу. Так, меня прогоняют. А, а переореса для визита в цирк. Они так вот спокойно говорят, типа... Ну-ка, афиша. Вот, ага. Так спокойно говорят, нам нужен человек, который умеет взламывать все замки. Вот, а, первому встречному нормально так, да? Приходишь устраиваться, там, я не знаю, на работу, или просто прогуляться там вот мимо, вот. Заглянул в кого-нибудь ресторанчик, и тебе такие... слыши, валя, а суд, тут частное солнце, значит". Мы ищем человека, который может взламывать все замки. А, а, а. Ты на него не похож, поэтому иди отсюда. И ты окей. Окей. Блядь, что это такое вообще? Так. Ну, опять переодеваемся. Давно уже какого не было. Так. Ну, давайте сейчас... Так, подождите, мы сейчас моду наведем. Черный. Нет. Коричневый. Не. зеленый. Серый. Светлый. Бандит. Не. Фермер. Не. Холод. Воу. Моряк. Нараспашку. Повседневный. Чуть не подходит. Чё? Ладно. бандиток, бандит. Хорошо. Так, гримерному столику. Давай, прически и шляпы. Погнали. Какой это, бандит в законе. Такой лысый будет. В очечах. Сейчас мы сделаем босса мафии. Ну вот такой вот не бритыш. Не. Что там еще есть? Борода будет мешать слушать. Подслушивать. Так. Не. Не. А подожди, а какие еще очки? О, идеально. Погоди, сейчас мы это.. Не бриташи, типа мы некоторое время ищем работу. Почти какой-то программист получился, подождите. Сейчас, не канает. Фуражка какая-то. Сейчас, подождите. Мы его лохматым сделаем. Подождите, Какими-нибудь фу-фу-фу прям. Ну вот, вот так вот, вот, вот, вот, вот. Будет вот такое вот. Прям фу-фу-фу. Ринка -фу -фу. какой-то программист. Но я типа это, разбираюсь. Я бандит, который разбирается в замках. Видел мои очичи? Чичи. Спеклс Что, серьезно? Ну, я типа замки взлам, у нужны. Ну, ладно, я сниму, очки. Так уж и быть. Ой. Ну, ладно, вот такой, он в принципе, похож на бандит. Ну не бритый, расстрепанный, нормально. Сойдет. Ну еще в костюме, на котором написано, я боюсь... Да ⁇ твою ж налево! Ч ⁇ и шляпой мы потрепаем? Так, блин, подожди. где эта потрепанная шляпа? Какая сойдет. Кипас такой. Не смешно, что вы здесь делаете? И где Шерлок Холмс? Где Шерлок Холмс? Да ты прикалываешься. Down, Успокойтесь, Фассон. Ждите глубже, это я. Thank Слава God, богу, Холмс. как не могу привыкнуть к вашим нарядам. You, Спасибо, Вассон. Это значит, что я I могу приступать. Что, да, фуражка вот эта вот. О, Господи, откуда ты его вообще отрыл? Так, погнали. Ну вот прям другой человек. Вы это видите? Прям другая личность вообще. Прям другое лицо. Кто ты? Как тебя зовут? Меня зовут Найджел. Я здесь, чтобы открывать замки. Талант, да? Посмотрим. Иди в шатер и покажи Чарльзу Фолли. Я советую тебе не разыгрывать его, понял? Кстати, Чарльз Фолли, помните? В газете читали про него. Так, он туды. Ну, погнали. Фолли, скорее всего, и есть тот самый убийца. Вы здесь, как ты и заказывал. Что с деньгами? Некоторые из бочек намокли. Транспортные, Транспортные накладки, ничего не поделаешь. Поэтому соберемся здесь после полуночи, заберем припасы. Мне бы сначала заплатить. Нет, тебе заплатить после того, как все перевезем. Я же обещал. Хорошо. Надеюсь, никто тебя не видел. Полиция и начику. Конечно, нет. Я профессионал. Раз слышать. До встречи ночью тогда. Что за бочки? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, откуда чё с кому не издели? Трещина. Эта деревянная бочка повреждена. Сложно определить, что внутри. На этой бочке есть пятно, которое было намеренно закрашено. Герб. Знак артиллерийского склада Ее Величества. Может быть в них порох? Нужно убедиться. Ударить. пачки и правда порох. Суперокозистенции и запаху это, скорее всего, порох. Бочки серьезно повреждены, похоже, что их принесли сюда в спешке. Вон оно как. Вон оно как. Так, нам сюда куда-то или что? Что сейчас было? Что мигнуло? Опять что-то мигнуло. Подожди. С этой стороны где-то что? А, печатный станок. Плакат. Из ягнят во львы. Это слова призывы и неповиновения. Лозунг, портрет. На этой картинке современный джентльмен в шляпе Робин Гуда. Интересно. Листовка определенно сделана, чтобы поднять народ. Охуху, печатный станок. Это старый печатный станок, но на нем еще можно выпускать сотни листовок в день. Чистая бумага. Хм. Здесь достаточно плакатов, чтобы обклеить половину лондонских улиц. Что-то затевается прям такое. Бочки с порохом, печатный станок из стопки с чистой бумаги. Все это совсем недавно похитили веселые молодцы. А эти листы их листовки. Уверен, что это не совпадение. Веселые молодцы планируют саботаж. Саботаж! Не места! Кто то такой? Ой, Чарльз Фолли? Возможно. Say, говорят, что I я могу открыть любую дверь. Ну, Do no, попробуй. We'll Вон that, там what, замок рядом с цепью на столе. Открой его. Так, ну-ка, осмотреть. Вот наш последний персонаж. Во-первых, что, серьговухи нет? Тебя не, не это. Что, на лице ничего не написано у него? Ключик, во-первых. Mm. Сложный ключ. Сейф. Акрова... О, недавно получил травму. Вооружен Револьвер-бульдог. Головорез. А кольцо с головой барана. У... Из украденных этих самых. Та -та -та -та -та. Ой, как много порезов мелких. Обмотанные пальцы. Гимнастические упражнения. Акробат. это Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, ну это мы уже это видели. Вот сюда нам. И последний персонаж. Чарльз Полли. Участник, руководитель цирка «Братьев Дювали». Умелый акробат. Постоянно это практикует. А суеверный человек. вооруженный и опасен. Имеет склонность к ношению украшений. Чего? Имеет склонность к ношению украшений. Хорошо. Отлично. Так, замок. Нам его вскрыть надо. Ой, какой он маленький, такой прикольненький. Мы видели кое-что покруче. Так. Дай-ка мы вот эту вот часть вот так поставим. Вот эту вот сюда вот выровняем. Так. Ой, ну тут еще и двигается все во все стороны. Сейчас, подожди. Мы вот это вот... вот... Вот так, вот так. Что у нас тут? Так, нам нужно сложить, да? У нас только вот этот вот один барабан и крутится, Давай всю все стороны, туда-сюда-обратно. Так, пообождите. Вот так вот. У него же больше ничего нету, значит, вот так он и должен стоять. это должно быть вот так подождите вот так что ли что-то тут не это самое подождите давайте-ка вот так вот вот так вот Что-то тут непонятно, непонятное. Тут сейчас накрутили, подождите-ка. Ну, это сейчас интересно. Давайте-ка вот по этой стороне тогда попробуем. Вот сюда вот так вот. Не то. А, нет. Она что-то никуда не двигается. Вот сюда. Сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Готово! Так, подождите, у нас какая-то дедукция. А, старинное кольцо, револьвер Фолли. Старинное кольцо. У в Фолли на пальце есть старинное кольцо с головой Овна. Это последний предмет из коллекции 5 Овнов Метилены револьвер в поле. У Чарльза в поле за поясом есть револьвер. Так. У Чарльза в поле есть старинное кольцо. Сейчас так, так, так, так, так, так, так и так Это доказывает, что Чарльз в поле и есть, Тот человек сбежавший с места преступления на Халфмун-Стрит. А еще. А что? Пропавшие предметы и этот чувак. Что нет? Он же сидел, кажется, из-за этого. Готово. Ah. Ага, right? ай, не правы. What's как тебя зовут? Найджел Ширли, Nigel. из Йорка. Найджел ah. hmm. Ш... из Йорка. Never Никогда тебя тебе не слышал. Как ты узнал that? обо мне? Ключ от двери, пойманный вор, хромота тёрна, старинный браслет. Ну-ка, пойманный вор. Это долгая история. Я встретил вашего брата, Винсата Мясника, в поле, в тюрьме. Он рассказал он мне о своем предательстве и, о, и о вас. До моего освобождения сказал мне, что у вас найдется для меня работа. И немного денег за услуги. Он умер семь дней назад, в тюрьме. В тюрьме. Hmm. А, sorry, сожалею об этом. Right. Все нормально. The Предатель заплатил крови за свой поступок. И для тебя у меня есть работа. Мне как раз нужен талантливый взломщик. Я знаю, где найти тебе применение. Это все ради сокровищ иллянизма, да? же, ты глупец! Nah, Слушай сюда! Пойдешь с нами ночью и будешь осторожнее. С вами, coming, а кто еще пойдет? Билли Джек и я. И что я за we'll это получу? Будем the делить ограбленное. Ты знаешь, о чем речь? Right. Отлично. Где нас после особняка на углу Лэдборг Гроув и Кенсингтон Парк Роувс в полночь? Заметано. Йоу-йоу. Ну а сейчас будем грабить. Погнали. Ч сейчас будет? Так, продолжаем. Вот и я в особняке. Где-то внутри этого дома спрятан сокровище иллинизма. Подождите, у нас есть браслет, там две головы, есть этот самый кулон, кольцо, что еще? А это, по-моему, и все. Это старый early. замок, не особо It сложный для взлома. Ха-ха, <laughs> какая прелесть. Так, ну давай. Значит, выставляем сразу вот это вот. Да, подожди. Вот. Теперь вот это вот. Ой-ой-ой. Это прикольно. Наверное, вот так вот я поставлю. Он еще и туда-сюда. Ага! Вон оно как это работает. Вот это вот тоже отсоединяю. Или это не надо отсоединять? Подожди. Подождите. Нет, его надо отсоединить, короче. Вот этот вот здесь. Отсоединяем и крутим. Вот так вот должно быть. По идее, да. Нужно отыскать сейф и попытаться его открыть. Ты только заходишь в чужой дом И у меня прям брусь с этого Так, отыскать сейф Книжный шкаф, посмотреть В этом шкафу такой беспорядок Что тебя смущает в этом? Книги, несколько книг свалились с полок двигали. похоже, этот шкаф можно сдвинуть Надо попробовать Давай. О, пачки, приветики. Вот so, замок, который меня попросит вскрыть, но открыть ночью. Ха! Так, не, мне на самом деле нравится эта загадка. И вы не подумайте, мне прикалывает оно, в, в, в этой херне поковыряться. Прикольная тема. Мне нравится. Так, вот это вот. Она, кстати. Вроде двигаться должна, нет? Вот так. А, значит, двигается вот эта вот сторона, да? Нет. Во. Отлично. Вот так сюрприз. Еще один замок. И я не смогу его открыть. На шее есть ключ, который, по-видимому, подойдет к замку. Полагаю, я нужен им, чтобы открыть только первый замок. Что ж, подождем воров, заманим. Заманим их в ловушку и выясним. Проверим возможные пути отступления грабителей на случай, если полиция внезапно окажется у главного входа. А, ну. Так, подготовить ловушку. Так, это для этого. Так, найдите, возможные пути осыпления для воров из зацепника. Подготовьте ловушки. А, то есть мне еще походить тут надо, да? Так. А, то есть это мы сразу заходим сюда. И вот он, значит, наш этот. Книжный шкаф. Дверь. Эта дверь преуходный шанс убежать. Ой, плита. Веревка. Крепкая веревка. А, это объект интереса. Просто. Окей. Это, видимо, с этим... Чуть-чуть попозже будем взаимодействовать. Дверь в кухню посмотреть. Эта дверь ведет на кухню и открывает кратчайший путь к задней двери. Так, что еще тут есть? Дробей не сам переднюю дверь, если за ней будет полиция. Ну, там есть заднее. Хорошо. Есть окно. Хотя окно и высоко над землей, кто-то из воров может попытаться сбежать через него. Так, бусы взять. Это useful. должно пригодиться. Что ты там решил придумать? Простое дер... э, деревянное ожерелье. Так, ну тут вообще ничего не это. О, подержи, верхняя ступенька. Что-нибудь так? А, разбросать бусы. Один шаг на бусины, и ваш вор отправится в полет. Нужно самому идти осторожно, чтобы не упасть. Окей. То есть мы делаем все возможное, чтобы воры не смогли сбежать. Так, люстра. Посмотри. Интересно, что эта старая люстра делает на полу? Похоже, ее слабо закрепили. Вот еще кувалда рядом. Кувалда. Думаю, воры уже пытались открыть замок этим впечатляющим молотом, но не, пре не преуспели. Требуется предмет. Ну, веревка есть. Угол. Это должно пригодиться. Мы даже повесить люстру? Чтобы она кого-то глушила или что? Или с другой стороны подпереть окно? Окно первого этажа. Отличный способ сбежать от полиции. Сейчас мы с вами все это растяжки тут поставим, всякие штуки сделаем. Так, тут ничего нету. Пойдем, вернемся к веревке. А тут что? Опа, еще. Ковер. Oh, О, это прекрасный office. коврик. Объект интереса. Тоже объект интересный. Что это делать? Rope. Крепкая веревка, хорошо, что с ней делать. Нужно что-то закрепить на нее, мне кажется, да? Найдите предмет. С которым можно взаимодействовать. А, под перед стулом. Door Эта дверь заблокирована. <кười> Извиняюсь, что неудачно вдохнула. Так, тут мы перекрыли все дверь. О, люк. Посмотреть. Под этой крышкой вход в подвал. А, мы туда не будем спускаться? А, это тоже объект интереса? а а, -а! а тут что? Шкаф? Удачно вышел! Вышло! No. Вышло. Теперь никто They не сбежит через это окно! Now. То есть... А... Ну хотя его да, тут не видно И не поймешь, что, что тут какое-то окно есть так, что еще? Наверх уже один от отвалится стопудово. Теперь надо думать тут. Окна заколочены, заколочены, заколочены, заколочены. Тут остался только один. <къех> Выход. По-хорошему-то. А, тут дверь заблокирована. The door is now blocked. Да Требуется предмет, какой, блядь? Так, один бежит наверх Подсказывается, отваливается Любой грабитель, кто кинется наверх Ага То есть тут кто-то берет кувалду и вышибает нахер дверь The door is now blocked. Так убери кувалду отсюда Чувак Вот он дергает И выбегает Все, Ладно, Квалду он убирать не хочет Сейчас надо что-нибудь придумать Тут, во-первых, люк А, я могу еще его открыть и спуститься туда Я тут думаю, что он no сразу этого лов. не сделал If Здесь нет лестница. если кто-то упорет, сам он не выберется Ага, то есть это ловушка Если кто-то побежит, он не посмотрит под ноги и провалится в люк, правильно? Ну, как бы такое себе. Да, он перепрыгивает. Требуется предмет. А теперь он может взять гребаную веревку. Зашибись. Во-первых, берем веревку, а во-вторых, вот тут нужен ковер. Вот сюда положить ковер, чтобы никто не увидел эту дырку и пролетел в нее. Теперь-то мы можем это все взять? Сейчас the вот. Ковер, ковер. Да, это пригодится. Все, отлично. Значит, сюда, люстра. Сюда веревка. То есть он. Да, привязывай сюда. Теперь, если кто-то возьмет молот, веревка ослабнет, и люстра упадет на него. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, отлично. И теперь последнее. Положить ковер на люк открытый. Прикрываем. А просто симпатичный коврик. Да, теперь это не открытый подвал, а просто симпатичный коврик. Нужно <coughs> самому идти осторожно, чтобы не упасть. По идее все. Один бежит, room, или пытается выбрать из столовой и смеется за мол, чтобы вы выдрать дверь. Люстра упадет ему на голову. Минус один. Другой. Теперь если вор побежит через кухню, его ждет встреча с подвалом. Все ловушки для моих приятелей цыркачей циркачей готовы. Если он побежит на лестницу, он под, подскользет и упадет. Теперь я могу уйти и вернуться уже с Чарльз Фолл, Фолли и его приятелями. Вот, сейчас быстро раскроется дело. Вот прям вот, фух, и все. Не можешь сказать, это все, Алис. Алис, гуд, фанеры фикус. Полиция! Все готово. Все лежат. Where you are. Не двигаться. Где они? В ловушке, благодаря вашей помощи. How so? И как же? You Вы кричали, like как настоящий Бобби, мой дорогой друг. Вы догнали их first. в ловушку. I did? Я? I assure you, Ватсон, I уверяю вас, вас это было знаменательное show. шоу. Они не выберутся из now. дома. Ты мерзавец! А, а это пистолет, из которого совершено убийство на Халфмут-стрит. Huff, как вы узнали об этом? Case, закрыл закрыл ли ты дело, Шерлок? Майкрофт! Что ты здесь there? делаешь? Шпионишь за мной? Шерлок, Ферлок, может показаться, что я использую тебя, но тебе будет приятно узнать, что, что ты оказал услугу королеве. In so now, Теперь позволь нам поймать fish? большую рыбу. Но этот человек не из веселых молодцов. Нет. Тогда зачем мы здесь, Шерлок? Этот джентльмен Чарльз Фолли совершил двойное убийство. И охотится на ценные раритеты, сокровища или мигманы, похищенные много лет назад. Ты не лучше этих копов. Ну давайте открываем сейф. Холмс, это невероятно! Сокровище и Верно. Ничего, кроме безделушек. Где веселые молодцы? Не знаю, почему ты спрашиваешь, это у меня, Майкрофт. Ты же их ищешь. И еще увидимся, дорогой брат. Вообще-то они и есть. По-хорошему-то. Ну что ж, ребятушки... Сокровища в сейфе. Знаменитая коллекция сокровища эллинизма, считавшаяся утраченной, была обнаружена в сейфе особняка нотинг Hill. И пропавшие предметы искусства в 1985 году из Британского музея была похищена коллекция сокровища эллинизма. Ее так и не обнаружили и считали утраченной. В древности, обнаруженные внутри тайного сейфа в особняке нотинг Hill, являются частью коллекции сокровища эллинизма, похищенной в 1885 году. И месть Фолли. Через Фолли организовал кражу и так оправдать Фолли. Через Фолли получит тюремный срок за кражу, однако он не виновен в убийстве, поэтому заключение не будет долгим. Чердж Фолли организовал и воплотил хитрый план мести, которому он добавил кражу старинных и ценных сокровищ. Он... веселится. Ну давай повесим его. Давай. Вешай. Голову на плаху! Чарльз Фолли, Чарльз Фолли, вы обвиняете в предумышленном убийстве и краже. Вас ждет суровое наказание за ваши дела. Вы жалок. Ищейка из Контант-Ярда. Поберегите слова для виселицы. Уверен, журналистам они понравятся. Мне нужно идти, Ватсон. Джентльмен, сопроводите наших друзей в камеру. Where are you going? Куда вы собрались? I have unfinished Есть неоконченное business. дело. Встретимся на Бейкер-стрит. Что еще одно дело? Это уже тогда в следующей серии. Холмс. В следующей, мать его, серии. А, незаконченное дело. Это нужно брата освободить и договориться с этим, с мелким-то Уисли. А, на ужин. Осторожней с лампами. Не подносите их близко к бочкам. Добрый вечер, джентльмены. Кто здесь? That is of no Не имеет значения. Важно то, кто вы такие и что намерены совершить. И <laughs> so hey, вы хотите нас остановить? Думаю, я мог бы. Эй, hey, hey, осторожнее. А то взорв... взорвете I'm нас всех. Я вас слушаю. Нас знают под именем «Веселые молодцы», но, думаю, вам это уже известно. Мы те, кто уже утратили все, что было ценного в нашей жизни. Мы разорившиеся лавочники, рабочие, лишившиеся своих мест, честные граждане, которых ограбили. Нас выставили из наших домов и выгнали на улицу, и все это во имя так называемого «закона». Законов, принимаемых нашим собственным правительством, законов, которые делают простых граждан, а граждан более уязвимыми, а богачей более богатыми. Мы здесь не только из Британской империи. Некоторые прибыли из новых земель, земель Америки, Австралии, и нас много. Но мы все еще люди, и мы веселимся, чтобы перестать бояться. Власти делали все возможное, чтобы вложить страх в наши души, и мы приняли его так легко. Страх шепчет нам стоять, склонив голову, не пытаться бороться. Банкиры и политики, они владеют нашими жизнями, нашей работой, нашим хлебом. И они сталкивают нас, чтобы увидеть, кто из нас способен служить им лучше. Но в конце концов их мало, и они слаби... слабые. Они ничто без их титулов. Мы не должны их бояться. Это наши так названные хозяины должны, быть, бо... должны бояться нас. Пришло время нам заявить о себе собрать многих веселых молосов. Мы собираемся взорвать лондонский фонд... лондонскую фондовую биржу. Ни один человек не погибнет. Но собственность, долги и титулы, они будут уничтожены. Это всего лишь бумаги, и многие люди станут свободными в эту ночь. Это радикальный шаг. Какой результат вы хотите получить? Хаос. Но после него люди поймут, что они свободны, что больше не принадлежат другим. Они смогут работать на себя, вместе, не позволяя правитель... правителям диктовать свою волю, и солнце справедливости взойдет. То, что вы хотите сделать преступление, это несправедливость. А что, по-вашему, справедливость? Отправить ребенка в тюрьму, ребенка в тюрьму за кражу? И сколько вы видели лордов, наказанных за воровство? Сколько их посадили за смерть и в шахтах, или отправили land, сражаться на за землю? Наши хозяева не слышат нас, so и поэтому пришло время песни веселых молодцов. Вы позволите нам действовать? Ч, салют, да? Так, чё ты? Бросить сигарету? Или чё? Бросаем сигарету, Тогда закон служит лишь узкой группе, он не стоит доверия, все люди равны, и каждый вправе выбирать свой путь. Я не буду вас останавливать. А у меня был другой выбор? По крайней мере, я его не видела. Интересуешься русской литературой? А что там? Да, в последнее время. Занимательная книга. Я помню несколько строк. Серьезно? Я пытался ее прочитать, но понял с трудом. Да, доктор. Это об уме. Шерлок, я с споткнул помню стройки. Иногда, чтобы умно поступать, одного ума мало. Mm. Там были и другие слова. Страдание, боль всегда обязательно для широкого сознания и глубокого сердца. Mm. Скажите, доктор, вы замечали за моим братом страдания или боль? Не припомню. Потому что Потому, доктор, что за всем этим маскарадом? У моего брата глубокое сердце, настолько глубокое, что он не определит даже, где же в нем хранится любовь. Его любовь и его долг должны в первую очередь относиться, относиться к империи. Без этого мы ничто, мы были бы страной дикарей. Мне нужно идти, Шерлок. Доктор, доктор Ватсон. Уф. Холмс, что, что это было? Вы слышали? Начало нового мира. Что-нибудь прислали, Ватсон? Кто-то из клиентов нуждается в помощи? Только втрое напоминание о мисс Хадсона, о нашей новой соседке. Она просит, о, а мне безразлично. Холмс, леди, которая к нам вскоре приедет, нужно будет сложить коробку в пустующей комнате. Подождите, что? Леди? К ним переезжает леди. Так, Чарльз Поле организовал и исполнил хитрый план вместе. Так. Это было. За старшего брата результатом стали жизни двух человек и едва не случившееся заключение невинного. В действительности его банда была нанята веселыми молодцами, планировавшими революцию в Лондоне. Добавляя к этому, он организовал кражу старинных сокровищ из Британского музея и заслужил весельцы. Да, детка, все верно. Принимаем версию. Мы заканчиваем это дело. И по идее мы заканчиваем эту игру. А, ну, а тут он грузится. Грузится долго и упорно. Да, мы закончили игру. Мы закончили Холмса. Я вас поздравляю с этим. Мы успешно раскрыли все абсолютно дела. Самое долгое было вот с цветочками. Это нам, типа, показывают... Э те дела, которые мы закончили не очень хорошо, там, где наказали преступников, да? Вот это вот, что ли? Это, типа, ее муж. Это вот про украденные домашние эти самые сокровища, там, какие-то вещи личные. Там, вилочка еще осталась от них. А этого я что-то не помню вообще. Это вот наше первое задание, это я помню. Ну, вообще, на самом деле, офигенная тема. А, а там ее муж убитый. Прибитый к стенке. Гарпуном. Нормально так. Вот, ну, короче. Будет еще Шерлок. Будут еще игры с Шерлоком. Будут еще детективные игры. Я еще даже подумываю о том, чтобы... Запустить игру, господи, как же она там называлась-то? Господи. Хочется сказать в гостях у сказки, но нет. Там про... Как раз про оборотня, про вот это вот все. Короче, ладно, разберемся, все это будет.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 Короче, ничего нифига не получилось. Ха. Сейчас, будет чуть-чуть без камеры. Чуть-чуть без камеры. Значит, то наш Хомс грустнул. Я не знаю, может, тут сейчас будет отсылка на новое какое-нибудь дело. Или нет, или он просто будет сидеть и покуривать сигаретку. Что, нет? Вот так вот просто вот. Мы берем вот так вот, смотрим сюда. Тут вот судьба вот как раз черный Питер. Это вот нам все показывали. Это я просто пыталась камеру отрубить, ничего не получилось. Ну и все, в принципе. Нам тут и есть. Ехать некуда, делать нечего. Вс окей. Короче, все. Всем пока, всех служах.